Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами Инвестиционный центр «Павловы и партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков обо всех торгах и аукционах, где продаются имущества дешевле рынка. И сегодня вопрос от нашего подписчика. О каком имуществе идет речь, когда говорят о согласии супруги для участия в торгах? Недвижимое или также движимое, например, автомобиль? Отвечаем! Согласие супруги для покупки имущества с торгов необходимо. Но в основном это касается недвижимого имущества. Если такого согласия не будет, то ваш супруг или супруга могут потребовать признания сделки недействительной в течение года. Требованием такого согласия арбитражный управляющий пытается обезопасить себя, чтобы в будущем эту сделку никто не оспорил. Помните, согласие супруги должно быть нотариально заверено. Такой документ делается каждый раз для участия в торгах. Если же заключить брачный договор, которым прописать, что супруга не имеет возражений против всех сделок, которые вы будете совершать на торгах по банкротству, то этот документ делается единожды. Но лучше в каждом случае, когда вы хотите приобрести имущество с торгов, предварительно уточнять информацию у конкурсного управляющего о том, нужен ли документ согласия супруги или нет. Друзья.